Это первый в 2020 году и инсталайф с Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В студии я Диана Шилова. И в ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать вопросы об образовательных программах, на которые будет осуществляться прием в 2020 году, вступительных испытаниях и условиях приема, особенностях учебного процесса, а также увлекательной студенческой жизни. Сегодня на ваши вопросы ответит Резида Мухаммедшина, декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Рамиль Мерзаки. Декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая. Татьяна Бочина, декан Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик. Казанский университет. Один из старейших российских университетов, основанный в 1804 году. Бережно хранит и развивает традиции просвещения в обширном регионе соприкосновения культуры Европы и Азии.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 Наши выпускники традиционно высоко востребованы на отечественном и международном рынках труда. Они успешно реализуют себя в самых разных профессиональных сферах. Это учреждения образования, науки, культуры, средства массовой информации и многие другие. В 2019 году Казанский федеральный университет вошел в топ-200 предметного рейтинга QS по лингвистике и в топ-250 по современным языкам. В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входит Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. На базе пяти кафедр происходит подготовка филологов и педагогов в области русского языка и литературы, славяноведения, английского, немецкого, французского, испанского языков и литератур, китайского языка и переводоведения. Структура Высшей школы национальной культуры и образования имени Кабдуллы пукая включает семь кафедр. Высшая школа готовит бакалавров, магистров и аспирантов, профессионально владеющих татарским, английским и китайским языками, знающих литературу и культурные ценности татарского и других тюркских народов, а также готовит билингвальные педагогические кадры, дизайнеров и музыкантов. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна Куртене готовит бакалавров и магистров, организаторов и координаторов международного сотрудничества, исследователей и преподавателей полилингвального обучения – готовых к ведению профессиональной деятельности в международном образовательном пространстве. В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входит 8 научно-образовательных центров и ряд научно-исследовательских и учебно-научных лабораторий. Казанский международный лингвистический центр реализует программы дополнительного образования по филологии и педагогике. Ежегодно более 800 человек обучаются на курсах по русскому, татарскому, английскому, немецкому, французскому, турецкому и другим языкам, Центр также предлагает очные и дистанционные подготовительные курсы к единым государственным экзаменам, олимпиадам, а также профильные лингвистические смены, интенсивные языковые курсы для школьников. Казанский международный лингвистический центр также осуществляет международную языковую сертификацию по английскому языку TOEFL и по русскому языку как иностранному. Испанский центр образования и культуры не только реализует языковые курсы, но и проводит еженедельное заседание разговорного клуба, занятия и лекции преподавателей из Испании и стран Латинской Америки. Ежегодно проводятся недели испанского языка и культуры. Центр также осуществляет прием международного экзамена по испанскому языку ДЕЛИ. Центр проектных компетенций представляет собой систему дополнительной художественно-дизайнерской и музыкальной подготовки. На его базе реализуются образовательные программы для школьников, студентов-дизайнеров, педагогов и всех желающих. При центре функционирует молодежный образовательный акселератор для студентов. Центр профориентационной работы и взаимодействия с работодателями оказывает консультационную поддержку старшеклассникам и абитуриентам, помогает им в выборе будущей профессии, организует и проводит множество разнообразных профориентационных мероприятий. Дни открытых дверей института, олимпиады, конкурсы представляет институт в образовательных выставках. Центр активно взаимодействует с нашими выпускниками и партнерами-работодателями.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 В Институте филологии и межкультурной коммуникации активно работают студенческие творческие коллективы, исследовательские группы, клубы по интересам, совет молодых ученых, студенческое научное общество, а также студенческий совет, деятельность которого направлена на решение важных вопросов в жизни студентов, развитие социальной активности и поддержку студенческой инициативы. Спортивные команды успешно защищают честь института на различных соревнованиях. Иногородние студенты института проживают в общежитиях студенческого городка и деревни – одного из лучших студенческих кампусов Российской Федерации. Сегодня Институт филологии и межкультурной коммуникации прославляют известные выпускники, которые успешно трудятся в сфере образования, науки, культуры, государственного и муниципального управления. Среди наиболее известных выпускников последних лет Ахмедшин Равиль Калимулович, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. Валиулим Ренат Накифович, постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Фазлеева Лейла Ринатовна, заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Узель Яхина, писатель, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Денис Асокин, прозаик, поэт, драматург, сценарист, филолог, фольклорист. Наши выпускники также представляют основу Союза писателей Республики Татарстан. Станьте частью Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета. Сейчас каждый из наших гостей немного расскажет о поступлении на их направление подготовки. Резида Паилевна, Вам слово. Угу.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 15 бюджетных мест на это направление. В прошлом году, и мы можем сказать только проходной балл прошлого года, 243 балла был проходной на это направление. Здесь не только преподавание русского языка и литературы, да, выпускники могут заниматься, это именно прикладная филология. То есть знания по лингвистике, науки о языке прикладываются к конкретным практическим отраслям, Хозяйства, например, это математическая лингвистика, компьютерная лингвистика, психолингвистика, медицинская лингвистика. Наши студенты два раза в неделю ходят в республиканскую клиническую больницу, проводят эксперименты. То есть, действительно, они учатся, как применять лингвистические знания в жизни, в практике и быть конкурентоспособными. Следующее направление – зарубежная филология, английский язык, английская литература, переводоведение. Зарубежная филологии испанский язык, испанская литература, переводоведение. Здесь по 5 мест – ЕГЭ – литература, иностранный язык и русский язык. Иностранный язык может быть английский, для испанского направления, мы знаем, что у нас пока в республике нет школ с испанским языком обучения, поэтому мы берем с любым ЕГЭ по иностранному языку. Это может быть и английский, и немецкий, и французский. Проходной балл прошлого года 280. То есть пока по нашей высшей школе самый высокий проходной балл на направлении зарубежная филология. Следующее направление – педагогическое образование, да, иностранный язык. В данном случае это профиль с одним языком, французский язык. Здесь 10 бюджетных мест, вступительные экзамены ЕГЭ – обществознание, знаний, иностранный, русский. Обратите внимание, на педагогические направления уже ЕГЭ требуется обязательно общество знания. Это требование Министерства образования Российской Федерации. Срок обучения 4 года, и те студенты, которые показывают хорошие языковые компетенции, они могут продолжать обучение, семестр, там, несколько месяцев в университете Франции Париж-Сарбонна-3, потому что у нас с этим университетом есть договор, и реализуется двойной диплом и включенное обучение. Педагогическое образование – русский язык. В этом году это новые направления, 4 года. К сожалению, здесь нет бюджетных мест, это полностью коммерческое направление, договорное. Вступительные экзамены экзамен общества знаний, русские литературы. Это направление будет интересно выпускникам ближнего зарубежья – Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, потому что осваивать русский язык и литературу им сложно, а здесь мы им даем только русские языки язык, да, на такой хорошей вот базе. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, английский язык плюс второй иностранный, пять лет обучения, десять бюджетных мест, вступительные экзамены, общества знаний, иностранный язык, английский или другие иностранные языки, русский язык. В прошлом году проходной балл был 277. Обратите внимание, 280 – зарубежная филология, и иностранный язык с двумя профилями подготовки – 277. Здесь, конечно, первый язык иностранный, английский, а второй язык уже по выбору абитуриенты. Это может быть французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, турецкий. Это очень перспективное направление, потому что дает два иностранных языка в дипломе, плюс третий иностранный язык наш студент может получить в Казанском международном лингвистическом центре. Да, информация была на слайде, на видео. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский плюс английский. 5 лет обучения, 12 бюджетных мест, проходной балл 267 был в прошлом году, вступительные экзамены общества знаний, русский, английский. Очень перспективное направление, тоже высокий проходной балл, потому что выпускник этого профиля становится специалистом в области русского языка, как государственного русского языка, как языка э межнационального общения, и в то же время он может преподавать и иностранный английский язык. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский язык и литература. Это новые направления с этого года только, потому что мы знаем, что сейчас очень высока потребность в учителях русского языка и литературы не только в Республике, да, но и в Российской Федерации. 13 бюджетных мест – вступительные экзамены общества знаний, русский, литература. Педагогическое образование – иностранный язык, английский, заочная форма обучения, 5 лет – 25 бюджетных мест, очень много, да, 25 хорошо, поэтому есть шансы поступить на бюджет. В прошлом году проходной балл был 237, вступительные экзамены общества знаний, английский, русский. И педагогическое образование с двумя профилями подготовки, русский язык и литература, заочное обучение, 5 лет, 25 бюджетных мест. Проходной балл 196 прошлого года, вступительные экзамены общества знаний, литература, русский язык. Я хочу сказать, что все профили очень интересные, востребованные. Не случайно, вот я уже озвучила проходные баллы. Мы принимаем как на бюджет, так и на договорную форму обучения. Как студентов Российской Федерации, так и студентов из дальнего и ближнего зарубежья. Ждем вас! Примерная стоимость обучения контрактного... Да, конечно, у нас стоимость, она меняется с учетом инфляции, да, но я могу озвучить ту сумму, да, которую платили наши студенты в этом году. Значит, зарубежная филология, да, 127 680. Прикладная филология русский язык и литература, 127 680. Педагогическое образование с двумя профилями, 128 592. Педагогическое образование французский язык, 127 680. И, естественно, что заочная форма дешевле, 57 600. И одну минуточку, у первый вопрос. По программе обучения английские два года в Казанском международном лингвистическом центре можно учителем английского работать после окончания? Такой вопрос, конечно, очень странно сформулирован, но все-таки задали его. Можно ли работать учителем английского после обучения в Казанском международном лингвистическом центре? именно? Здесь, наверное, имеется в виду курсы переподготовки. Конечно, у нас в российском образовательном учреждении могут работать только те, кто имеет высшее образование. Да? То есть диплом бакалавра. И только курсы Казанского международного лингвистического центра не дают права работать в школе. Но у нас есть такие случаи, когда, например, человек закончил институт химии или химический факультет, да, или там философский факультет, и он хочет работать в школе. Вот для этого он может поступить в Казанский международный лингвистический центр на дополнительное образование, и переподготовку, есть специальные курсы переподготовки, и получить за два года диплом учителя, допустим, русского языка и литературы или учителя английского языка и преподавать в школе. Но это при наличии все-таки диплома бакалавра химика, диплома бакалавра философа и так далее. И интересуют цены на магистратуру именно по вашей высшей школе? Там тоже все зависит от разных магистерских программ. Значит, дневные магистерские программы стоят где-то ну, они у нас постоянно с учетом инфляции повышаются. Было 80, потом чуть побольше, теперь вот 100, да? И заочные формы они на половину где-то меньше, да? то есть там 60-70. Да, у женщины этой, допустим, которая спрашивала по поступлению на в казанский английский центр, она говорит то, что у нее есть высшее образование, то есть она может работать на английском. Да, угу. конечно, конечно, она имеет право. Тут еще появился один uh -huh. вопрос, у нас что-то mm -hmm. полно вопросов. А, у нас есть сертификат по китайскому языку, а будет ли он учитываться при поступлении? При поступлении он, конечно, очень интересен для нас, он учитывается как портфолио абитуриента, портфолио первокурсника, но каких-то дополнительных бонусов да, такой диплом, конечно же, не дает. Uh -huh. Просто самому студенту будет легко изучать китайские... Язык, да, он начнет уже не в начинающей группе, а допустим в продолжающей группе. Э -э он будет успешным, отличником, и у него будет очень много перспектив, зарубежных стажировок и так далее. Mm -hmm. Римль давайте передадим слово вам. Вы подробнее расскажете о вашей высшей школе. Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители. Я представляю высшую школу национальной культуры и образования имени Гаптулы Тукая. И прежде чем начнем рассказывать о тех направлениях, которые реализуются в нашей высшей школе, и о тех профилях, которые мы планируем набор в 2020 году, я хочу рассказать несколько слов о нашей высшей школе. На базе нашей высшей школы готовим специалистов в области татарского языка и литературы, иностранных языков. Иностранные языки у нас английский, китайский, турецкий языки дизайнеров, это классический дизайн и дизайн интерьера, преподавателей музыки и с 2018 года учителей билингвалов для национальных образовательных учреждений Республики Татарстан по таким профилям, как математика, физика, информатика, дошкольное образование и начальное образование. В настоящее время в высшей школе функционируют 7 кафедр, 5 научно-образовательных Лаборатории. Работают 117 преподавателей, из них 19 докторов наук и 63 кандидатов наук. Около 80% преподавателей имеют учебные степени. И При реализации образовательных программ по подготовке национальных педагогических кадров в полирингвальной среде занятия со студентами также ведут преподаватели профильных институтов. В этом учебном году занятия со студентами также ведут иностранные преподаватели, так называемые носители языка из пяти стран. Это из США, Китая, Индии, Сирии и из Азербайджана. На сегодняшний день в высшей школе обучаются 1375 студентов. Из них 850 на древнем отделении и 62 студента прибыли из-за других стран, из ближнего и из -за дальнего зарубежья. 150 студентов прибыли... Из регионов Российской Федерации, то есть из-за пределов Республики Татарстан. Высшая школа располагает необходимой материально-технической базой и площадью для организации научно-образовательного процесса. Все занятия, кроме физической культуры, проходят в одном здании на здании на улице Татарстана, 2, полукруглое здание напротив театра Камала. Имеется распоряжение высшей школы 4 компьютерных класса, 2 лингофонных кабинета. И на сегодняшний день завершенные ремонтные работы и со второго семестра начнут функционировать пять модельных классов по национальному и полилингвальному образованию. Это класс языковой подготовки, математический класс, класс окружающего мира, кабинет дошкольного образования и кабинет начального образования. Всем иногородним студентам и иностранным студентам предоставляется место в общежитии. А всем студентам первого курса мы предоставляем общежитие в комфортабельных комнатах деревни Универсиады. Этот комплекс деревни Универсиады обладает очень развитой инфраструктурой. На территории комплекса работает аптека, здравпункт, салон проката спортивного инвентаря, супермаркет. Здесь же находится наша студенческая поликлиника, то есть для студентов созданы все условия для организации дослуга проживающих. И большое внимание нашей высшей школе уделяется организации социально-воспитательной работы и творческим коллективам. На сегодняшний день на базе нашей высшей школы функционирует целый ряд творческих коллективов. С 1996 года функционирует молодежный народный театр «Мизгель». За эти годы сыграно были очень много спектаклей. В основном спектакли ставятся на татарском языке. Несколько спектаклей были показаны и по республиканскому телевидению ТНВ, но вот в 2019 году спектакль поставлен на русском языке по повести, по произведению Ивана Сергеевича Тургенева «Ася». И с этим спектаклем наш коллектив в октябре прошлого года участвовал во Всероссийском фестивале студенческих театров в городе Ульяновске и получил приз «Лучший актерский ансамбль». Также у нас есть танцевальный коллектив «Яшлик», ансамбль народной песни «Зарница», вокально-инструментальный ансамбль «Бейра». Эти коллективы принимают активное участие в творческих мероприятиях университета города Казани, в Республике Татарстан, а также являются лауреатами и победителями многочисленных конкурсов всероссийского и международного уровня. А в основном для студентов, обучающихся по направлениям дизайн и дизайн интерьера, функционирует студенческие творческая мастерская декоративно-прикладного искусства и дизайна «Татар стайл». А для начинающих поэтов и для начинающих писателей работают литературно-творческие объединения «Аллюки», куда с удовольствием ходят не только студенты нашей высшей школы, но и студенты нашего института и всего университета. Кроме того, проводится очень много тематических концертов, музыкально-образовательных лекторий, выставки творческих работ студентов, встречи с писателями, поэтами, и научно-практические конференции, семинары, то есть студенческая жизнь очень насыщенная. В высшей школе реализуется 16 образовательных программ бакалавриата по трем укрупненным группам. Это педагогическое образование, это филология и дизайн семь образовательных программ магистратуры и четыре образовательных программы аспирантуры. Если говорить о тех профилях, которые мы планируем набрать в летом 2020 года, то условно можно выделить три направления. Первое направление – это подготовка кадров в области татарского языка и татарской литературы. Как и прежние годы, в это направление набираем две группы. Всего выделено 48 бюджетных мест. Первое направление – это Педагогическое образование, родной татарский язык и литература, иностранный английский язык, на отделение древнего обучения. Всего выделено 25 бюджетных мест. Для того, чтобы поступить в это направление, нужно сдавать единые государственные экзамены по обществознанию и по русскому языку, также Единый республиканский экзамен по татарскому языку. Единый республиканский экзамен по татарскому языку, если его не сдали в школе, если не планировали сдать в школе, можно сдать в университете летом во время приемной кампании. Второе направление – филология, прикладная филология, татарский язык, литература, журналистика. Такие же экзамены, такие же вступительные испытания, а контрольных цифр приема 23%. Кроме того, на эти же направления мы планируем набрать и на внебюджетной основе. Второе направление – это подготовка кадров в области культуры и искусств. А -а -а. На это, в этом направлении у нас три образовательных программы. Первая программа – дизайн. К сожалению, с каждым годом сокращаются у нас контрольных цифр приема. В этом году выделены семь бюджетных мест. Для того, чтобы поступить в это направление, нужны Вступительные испытания ЕГЭ по литературе, по русскому языку и внутренний экзамен по рисунку. Второе направление профессионального обучение дизайн интерьера. На это направление принимаем и на древное отделение, и на заочное отделение. На древном отделении выделено 15 бюджетных мест. На заочное отделение 25 бюджетных мест. Экзамены вступительные ЕГЭ нужно по русскому языку, по обществу знанию и внутренний экзамен по рисунку. И третье направление – педагогическое образование – музыка. К сожалению, набираем только на отделение заочного обучения. В этом году на древное отделение приема нет. Выделено всего 25 бюджетных мест. Нужны вступительные испытания по обществу знанию ИГА, по русскому языку ИГА и внутренний экзамен по музыке. И третье направление – подготовка би- и полилингвальных педагогических кадров. В рамках приемной кампании 2018-2019 года уже осуществлен прием, набор студентов на обучение на билингвальной основе, а в этом году мы планируем набрать студентов на полилингвальной основе. По этим направлениям обучение осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. Студентами заключаются договора о селевом обучении с общеобразовательными учреждениями Республики Татарстан, в которых в дальнейшем, после окончания обучения, они обязуются отработать не менее пяти лет. Все студенты очной формы обучения получают стипендии по республиканской программе стипендиальной поддержки педагогических кадров в размере 15 тысяч рублей. Направление следующее. Педагогическое образование и иностранный, английский язык. Вступительные испытания нужны обществознание единый государственный экзамен результат единого государственного экзамена русский язык ЕГЭ и математика ЕГЭ второе направление история иностранный английский язык обществознание русский язык и история ЕГЭ третье направление педагогическое образование начальное образование и иностранный английский язык ЕГЭ по русскому языку по обществознанию и по иностранному языку должны сдавать Четвертое направление ⁇ педагогическое образование, биология и иностранный язык. Нужны ЕГЭ по биологии, по обществознанию, по русскому языку. Все эти четыре группы мы набираем на дневную форму обучения. На все группы выделено 25 мест. Конечно, это места выделены не из федерального бюджета, и на сайте указаны эти места как контрактные, потому что это места выделяются из республики Татарстан, и за обучение платит республика Татарстан. Не сами студенты платят, абитуриенты платят. И одно направление на АЗО. На АЗО планируем набрать одну группу педобразования, начальное и дошкольное образование. 50 человек. Здесь мы набираем выпускников педколледжей из Арска, из Казани и из других педколледжей. Вступительные испытания по обществу знаний нужны, русский язык и математика. Вот, кратко, те направления, по которым планируем набор на, на бакалавриат. Татьяна Геннадьевна, не могли бы Вы поподробнее рассказать о поступлении в Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации? Добрый день, все, кто сейчас с нами, все, кто уже в январе заботился о... Проблемой выбора не просто университета, но и конкретного института, и конкретного направления, конкретной программы. Вы молодцы, ведь еще остается несколько дней до 1 февраля, когда можно подать заявление на то или иное ЕГЭ или изменить свои предыдущие пожелания. Итак, Особенность нашей высшей школы заключается в том, что она была специально создана для обучения иностранных студентов. а Их в Казанском университете сейчас уже более половиной тысяч во всех институтах. Но за... Те четыре года, которые мы существуем как самостоятельная структура, мы разработали уже четыре программы, ориентированные на подготовку специалистов в сфере преподавания русского языка как иностранного. Это и две бакалаврские программы, магистрская программа, и в этом году открыли и программу аспирантуры в данном направлении. Но вот, как я понимаю, сегодня основной наш слушатель – это выпускники российских школ, и поэтому я более детально остановлюсь только на одной бакалаврской программе, которая тоже находится в стандарте прикладной филологии. Это программа «Русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий». И осуществляем мы обучение в рамках данной программы. Конечно, это и фундаментальная подготовка в области русской филологии прежде всего. И прикладная – это практика преподавания русского языка именно иностранцам. Она имеет очень большую специфику по сравнению с методикой преподавания родных языков. И, безусловно, крупный блок дисциплин посвящен изучению иностранных языков и информационных технологий. И э, все это э, вот такой современный коктейль, да, мы же понимаем, что и иностранные языки, и информационные технологии, и русистика – это то, что сейчас привлекает очень много молодых людей привлекает поколение, так называемое поколение Z, те, кто родились с кнопкой на пальце. И, безусловно, современная, вот, актуальная да, возможность информационных технологий в обучении филологическом, в образовании, это очень интересно. Для российских абитуриентов ЕГЭ, вы видите на экране, они, в общем-то, соответствуют стандартам данного направления. Это ЕГЭ по литературе, русскому языку и иностранному языку. На данной программе обучаются и иностранные студенты, главным образом из стран дальнего зарубежья, но имеющие достаточно высокий уровень владения русским языком, не ниже первого сертификационного, то есть уровня B1 в европейской системе. И вот я уже сказала, что в одной и той же группе учатся российские и иностранные студенты. И, например, если это какие-то практические дисциплины по русскому языку как иностранному, здесь вот очень интересно мы интегрируем. Для иностранцев, например, на практической грамматике одни задачи решаются, да, какую форму выбрать, как правильно сказать. А россияне в это время обучаются. А как двумя-тремя словами показать, в чем заключается ошибка, или сделать какой-то жест, чтобы иностранец сразу сам скорректировал свою речь по нормам русского литературного языка. То есть это действительно такая практика ориентированная программа. И интересно то, что ежегодно в наш... Институт приезжает очень много иностранных студентов, почти из 80 университетов мира, и э, среди них все время, всегда, регулярно, каждый год есть не меньше 30 э, китайских студентов, которые по программам государственного взаимного сотрудничества приезжают по гослинии. И вот как раз такие студенты, которые уже у себя на родине учатся на третьем курсе факультетов русского языка, они проходят совместное обучение именно в рамках данной бакалаврской программы. Ну и, безусловно, выпускники наши востребованы на рынке, прежде всего образовательным, потому что сейчас все российские университеты понимают, что именно количество иностранных студентов – это один из показателей авторитетности или статуса университета. И поэтому во всех буквально вузах и Казани, и Татарстана, и России – Потребность в преподавателях, которые владеют методикой обучения иностранцев русскому языку, очень высокая, и наши выпускники достаточно легко найдут в себе место будущей деятельности как в российских образовательных организациях, так и различных международных, ну, в частности, конечно, иностранные выпускники вот, очень часто работают не просто учителями, преподавателями русского языка, но и в, в различных совместных компаниях, на радио, на телевидении, то, э, то есть везде, где высока потребность межкультурной коммуникации и глубокое знание э, тонкости э, российской лингвокультуры. Вот, коротко об этой именно бакалаврской программе. У нас тут уже появилось очень достаточно много вопросов. И, Рамиль Хамитович, вопрос вам. Каким образом проводится поступление на специальность дизайн после художественного училища? После художественного училища, если у них есть диплом СПО, они могут сдавать внутренние экзамены. У нас, у нас один экзамен и так внутренний по рисунку, а по... Русскому языку и по общество знанию другие студенты приносят результаты ЕГЭ. А студенты, которые окончили профессиональное учебное заведение, они могут сдавать экзамен, здесь у нас внутренний экзамен. То есть это распространяется да. и для тех, кто да. окончил колледж? Да. Все да. могут поступить к нам да да, да, да, И вопрос такой был. По направлению педагогическое образование. После окончания университета сдается диплом или сертификат? Вот как раз новое направление педагогическое образование О, как откро... да, диплом. Да, то есть после, что... после окончания любых направлений и педобразования и филология с... выпускники получают диплом государственного образца Казанского федерального университета. Я думаю, что можно обозначить а, то, какие вступительные экзамены непосредственно проводятся в университете, а на что они направлены, как они примерно проходят, потому что многие абитуриенты совершенно не знают, что такое вступительные экзамены и что там нужно делать, грубо говоря? То есть внутренние вступительные экзамены сдают только те, у кого нет ЕГЭ. Но это э, определенные категории поступающих. Прежде всего, это э, выпускники э, с ограниченными возможностями, на инвалидности. Инвалиды, да? Вот если они не сдавали какой-то экзамен в формате ЕГЭ, они могут и сдать внутренний экзамен. Внутренний экзамен тоже проводится в максимально приближенном к ЕГЭ. То есть по каждому предмету, русский, язык, английский, они пишут тесты. Да, и их оценивают наши преподаватели по той же системе, да, бальной, как и ЕГЭ. Вторая группа – это выпускники средних специальных образовательных учреждений, то есть техникумы, колледжи училище профильное, например, педучилище, там художественное училище, различные, да? да, они не сдавали ЕГЭ, потому что они учились на другом уровне да, образования. Вот они тоже могут сдавать эти внутренние экзамены. Внутренние экзамены могут сдавать и иностранные выпускники. Это ближние дальние зарубежья, у них, естественно, нет ЕГЭ, они не живут в России, и они могут сдавать внутренние экзамены. Но еще раз говорю, внутренние экзамены проводятся в формате ЕГЭ, приближенном к формате ЕГЭ. Ну, по нашей высшей школе, в высшей школе национальной культуры и образования имени Гапплатукая, внутренние экзамены проводятся в нескольких образовательных программах, потому что вот для того, чтобы поступить на направление дизайн профобучение дизайн интерьера, абитуриенты сдают внутренний экзамен по рисунку. На сайте приемной комиссии, на сайте нашего института есть программа вступительного испытания по очереди, дисциплине, рисунок. Там все расписано по порядку, можете посмотреть этот, эту программу. Также внутренний экзамен сдают э, те абитуриенты, которые поступают на направление предобразования татарский язык литература, и литературы, иностранный английский язык и татарский язык и литература филология, татарский язык, литература и журналистика. И те, и другие, сдают внутренний экзамен по татарскому языку в форме теста. Тоже есть программа вступительного испытания на сайте нашего института, на сайте приемной комиссии. Там есть образец тестов, заданий. Там можно посмотреть. да, По всем предметам есть образцы на сайте. И вот такой вопрос возник. По специальности педагогическое образование, родной язык и литература и иностранный изучается только английский язык, а просто на сайте написано, что еще и турецкий изучается. Как это понимать? Вот в этом году такой вопрос. У нас они чередуются. Вот в этом году мы принимаем татарский язык и иностранный английский язык. Я имею в виду летом 2020 -го года. У нас только такая программа а разработана. До этого был, видимо, у нас в прошлом году были и турецкий, и арабский язык, и китайский, как второй иностранный. А в этом году вот только... Английский. То есть, если только дополнительно уже в лингвистическом да? центре изучать. Да, да. давайте такой вопрос по поводу стобальников. Что, какие преимущества для них даются? Потому что уже наслышали то, что год назад им давалась повышенная стипендия при поступлении? Сохранились ли эти условия? Да, мы, конечно, очень рады, что с каждым годом количество стобальников, поступающих к нам в институт, становится больше. 100 естественно, это выпускники, которые подтвердили свои знания на самый высокий балл. Да? И мы с удовольствием принимаем таких выпускников школ на наше направление подготовки. Конечно, они продолжают получать единовременную стипендию в размере 80 тысяч, которую платит Казанский федеральный университет. Кроме того... Естественно, они входят ну, как бы в золотой фонд, в актив да, высших школ, э -э они э проходят собеседование с директором нашего института филологии и межкультурной коммуникации Радив Ревкатовичем Замалединовым, и эти э -э студенты, они имеют максимальные возможности для международных стажировок, для выездов в другие университеты, для... Э -э как бы повышение своих языковых компетенций. То есть стобальники это ну, приоритет. Ну, здесь есть весьма существенное, наверное, дополнение, что вот эта вся программа и повышенные стипендии, разовые стипендии она ведь касается, если 100 баллов у абитуриента по профильному экзамену. То есть если он идет на филологии, то литература или иностранный язык, или русский язык, вот если там... А если 100 баллов по физике, то это в нашем институте поможет только средний балл повысить, но, безусловно, уже не даст вот таких бонусов, Да, если поступают на русскую mm -hmm. филологию, конечно, это сто бальники прежде всего, приоритет – это русский язык, русская литература. Если на зарубежную филологию – английский язык, английская литература или педообразование с двумя иностранными языками, конечно, там приоритет – иностранный язык. Если гуманитарий магическим образом да, математику да, на то да, не да, ждать К его. сожалению, нет. Да. Хитро. Но мы не готовим математиков. Нет, у нас в институте готовят математиков да. Да? Да. в школе национальной культуры да. и образования в, в этой программе да. Да, билингвалов. Да, да. И возник вопрос, нужна ли справка 086У при подаче документов? Давайте просто обозначим, какие именно документы Это нужно при поступлении. На педагогическое образование медицинская справка обязательна, как раз это форма. Для направления филологии такой медицинской справки может не быть. Это по единым требованиям государственным. То есть со всем перечнем, я думаю, можно да. ознакомиться на сайте. Конечно, да, да, на сайте да, все конечно. есть. Но, безусловно, потом, когда абитуриент уже будет принят, и вот он придет на первый курс, все равно ему угу. нужно будет пройти медосмотр в нашей поликлинике. То есть это вот разные вещи, да, справка при поступлении и медицинский осмотр уже при обучении в университете. И, наверное, такой странный вопрос, но где могут работать филологи? Филолог. А -а -а -а. Такое, наверное, а -а -а -а. что-то непонятное а -а -а -а. для многих, особенно выпускников. Да, на, да, это хороший очень вопрос. Спасибо. Э -э вообще, кто такой филолог? Филология. Что это за слово, что оно означает? Филология, если перевести на русский язык, это означает любовь к слову. Любовь к слову. И эта любовь, конечно, дает глубокое знание этого слова. Слово русского, слово татарского, слово английского, слово испанского, слово немецкого. То есть филологи – это специалисты в области языка, в области слова. Это люди, которые работают с устным словом, то есть с устной речью, с письменной речью, которые могут редактировать, создавать собственные тексты. Поэтому, конечно же, филолог – это преподаватель, это человек, который может преподавать и в школе, и в вузе. Филолог – это человек, который может работать в различных издательствах, газет, журналов, блогерам, редактором, журналистам, потому что у него очень прочные да, познания в области языка, литературы и культуры. Филолог – это человек, который может работать… В творческих направлениях вы видели да видеоролик писатели, поэты, художники, да, многие кончали наш институт филологии и межкультурной коммуникации, например, Гузель Яхина, Анна Рус, Дина Сабитова, да. И я знаю, что среди наших студентов очень много ребят, которые пишут стихи, пишут прозаические произведения, и они мечтают стать творцами, да, художниками. Пожалуйста, филологии и таких э, ребят принимает и учат, дает им знания основательные, да, умения, навыки. Филолог – это и переводчик, потому что зарубежная филология – английский язык английской литературы, испанский язык испанская литературы, русский, английский, педообразование с двумя профилями тоже могут работать переводчиками, но в филологии это есть специальные курсы, которые готовят быть переводчиками. И, конечно же, это специалисты в области языка вообще. Мы знаем, что в любой фирме да, нужны люди, которые работают с текстами, создают грамотные письменные тексты, Устные тексты, Министерство внутренних дел, ФСБ, Федеральная служба безопасности, Министерство торговли, Министерства экономики, любые ведомства. Все обращаются к нам, им нужны специалисты, которые могут работать со словом. Угу. Ну, банально, да, нужно высокому человеку, руководителю, написать текст для выступления публичного. Он сам писать не может. Кто ему будет писать этот текст? Конечно же, филолог. Работа с государственными документами, с секретными документами, да, это тоже работа со словом. Ораторское мастерство, стилистика, это все филолог. Ну, вы знаете, без филолога невозможно жить. Не случайно и в Библии было сказано, вначале было слово. Но все-таки нашими будущими абитуриентами являются не только выпускники 11 класса, но и 9, десятый, 10, и все-таки mm -hmm. на них тоже ориентируемся. Какие мероприятия проводятся для школьников в филологии и межкультурной коммуникации? То есть они могут посещать курсы, какие-то дополнительные, подготовка к ЕГЭ. Что для них есть для школьников? Ну, наверное, этот вопрос у вас сам по себе уже разделился на несколько вопросов. Первый блок — это специальные курсы ориентированные именно на абитуриентов. И действительно, вы правильно сказали, Казанский международный лингвистический центр предлагает очень много подобных программ, и краткосрочных, и протяженностью целый год. Информация о них есть на сайте. И второй аспект да, – это те мероприятия, которые позволит абитуриентам, например, это и десятиклассникам, одиннадцатиклассникам, кто будет одиннадцатиклассником на следующий год, заработать дополнительные баллы для поступления. Вот это очень важный момент. Да? Одиннадцатые классы еще тоже не упустили свою возможность, потому что весной проводится... Конференция Лобачевского по всем направлениям, в том числе и по нашим направлениям, и победители, призеры этой Олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении. А вот для тех, кто сегодня еще учится в 10 классе, да, угу. мы вас приглашаем осенью, обычно в октябре стартует наша конференция Олимпиада имени Льва Толстого которая победитель, который может заработать до 5 баллов дополнительных при поступлении. Призеры, соответственно, 3 балла. Ну и, конечно же, есть множество других мероприятий, которые ориентированы не только на абитуриента, а в общем-то на граждан, всех граждан нашей нашего города это и музыкальные лектории, и специальные секции, кружки по дизайну, по рисунку, по иностранным языкам. Вот подготовительные скоро курсы. подготовительные курсы. Вот скоро в феврале будет День родных языков, и наши и студенты, и преподаватели будут выезжать во многие школы республики с различными мероприятиями как раз вот такой лингво-культурологической mm -hmm. направленности. То есть, ну, к примеру, в феврале mm -hmm. мы все время выезжаем в школу Сабинского района с иностранными студентами, где они проводят мастер-классы по своим культурам, азы обучения разным иностранным языкам. Это 7-8 сразу достаточно экзотических языков. Конечно, наши будущие абитуриенты, возможно, еще и в пятом, шестом классе уже приобщаются mm -hmm. вот к таким mm -hmm. мероприятиям. Надо смотреть, следить за сайтом, потому что у нас mm -hmm. очень много мероприятий для школьников. Очень много. И Просто можно вовлечься. В сегодняшнем формате, uh -huh. да, мы можем очень увлечься uh -huh. и немножко уйти в сторону от э, насущных таких практических вопросов, uh -huh. да, потому что это действительно интересно, это uh -huh. то, чем мы живем. Uh -huh. А на этом наш эфир подходит к концу, и я даю последнее слово да. нашим гостям. Дорогие друзья, участники сегодняшнего нашего общения, мероприятия, мы ждем вас 28 марта в 11 часов на день открытых дверей Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета по адресу улица Татарстан, дом 2. Будем очень рады видеть вас, ответить на ваши вопросы. Вы сможете пообщаться с преподавателями, заведующими кафедрами, и в рамках эфиры, этого дня открытых дверей будут бесплатные консультации в рамках ЕГЭ. ЕГЭ – русский язык, ЕГЭ – русская литература, ЕГЭ – английский язык. Причем ведут эти консультационные пункты именно преподаватели, которые являются членами жюри, комиссии республиканских в формате ЕГЭ. То есть это редкая возможность увидеть, позаниматься, задать вопросы. Спасибо всем участникам. Ну, До и новых еще, встреч. Наверное, мы должны и анонсировать, что вот такие встречи а, уже в виртуальном пространстве будут проводиться ежемесячно. Mm -hmm. Так что следите за сообщениями на сайте приемной комиссии, на сайте ФМК и готовьте свои конкретные вопросы по тем направлениям, которые вы уже выбрали для себя. Всего Все? доброго. До свидания. До следующего встречи. До свидания. Music